Мы, исследуя команды на протяжении 8 лет недель, пришли к тому, что серьезная нагрузка на сегодняшних управленцев связана с тем, что мы живем в условиях контрэволюционной скорости изменений. Наш мозг развивался в условиях гораздо более медленных. Ученые говорят, что раньше за жизнь человек принимал 4 жизненно важных решения и все. Там, на каком поле сеять пшеницу, с какими коллегами в пещере жить. Вот. Сейчас каждый день по четыре жизненно важных решения каждому нашему коллеге нужно принимать, из этого мозг взрывается, он эволюционно не был готов к таким скоростям принятия решений. И наши управленческие инструменты, которые разрабатывались десятки лет назад, они были рассчитаны на другую скорость. А сегодня скорость изменений слишком высока, потому что только мы сделали новый продукт, вот конкурент появился, и вот он уже через онлайн-канал начинает его распространять, нам нужно менять не только ценовую политику, а в принципе переупаковывать э, само качество. И вот эта сверхвысокая скорость изменений, контрэволюционная скорость изменений, привела к тому, что мозг не успевает реагировать, и наши управленческие инструменты, не успевая так быстро давать нам возможность договариваться и принимать решения, что мы просто вываливаемся в постоянный обрал. Постоянно переходим в это ручное управление, где очень много крови проливается. Смысл системной работы в том, чтобы кровь перестать проливать. Ну и перегруз информационными соблазнами. Столько возможностей открывается каждый день перед нами. Казалось бы, непонятно, как зарабатывать. А с другой стороны, можно и системную работу внедрить, и поменять систему мотивации, и внедрить ERP или CRM-систему, или перейти на новый продукт, или онлайн-каналы развить. Этот перегруз, на него мозг не был рассчитан. Системная работа – это инструменты, которые позволяют в этом хаосе по полочкам разложить и постоянно принимать правильные на сегодняшний день решения, подруливая приоритеты каждую неделю.